Дорогое издательство «Регистр», дорогие читатели, скоро Новый год. Я хочу поздравить вас с этим праздником и с наступающим Рождеством и хочу пожелать, чтобы год был не просто удачным и счастливым, но чтобы он был интересным для вас, для всех, чтобы были какие-то новые интересные проекты, новые встречи, новые знакомства. И все новое. Новое, интересное и замечательное. Я хочу еще поблагодарить издательство «Риги» за знакомство, которое мне произошло с ними в этом году, за наше сотрудничество и, скажем так, вместе с вами, дорогое издательство, я хочу подарить всем белорусским читателям, может быть, гостям нашей страны свою книжку «Пространство». Пусть нам всем будет интересно. С Новым годом!